здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске вопросы по мобилизации множатся новые валютные дозволения проекты на следующий год сколько привлекать иностранцев налоговый прогноз вопросы по мобилизации множатся Сайт объясняем.рф продолжает публиковать ответы на практические вопросы работодателей и работников, связанные с частичной мобилизацией. В частности, даны следующие разъяснения. Если гражданин работает в одном регионе, где у него есть бронь, а зарегистрирован в другом регионе, то бронь сохраняется. Трудовой договор с мобилизованным приостанавливается с даты, указанной в повестке, и до окончания военной службы. Если работника мобилизовали в период отпуска, отпуск также приостанавливается. Помимо общих и кадровых вопросов, интерес представляют и нюансы налогообложения. Например, как поступить предпринимателю, плательщику ПСН в случае мобилизации. Новые валютные дозволения. Президент подписал новый контрстанкционный указ. В нем идет речь о праве Центробанка разрешать вывоз наличной валюты на сумму больше 10 тысяч долларов США, о полномочиях правительства и Центробанка устанавливать порядок наличных расчетов для участников внешнеэкономической деятельности и по договорам займов с нерезидентами, о контроле за рядом сделок с долями, акциями, вкладами в уставной капитал специализированных организаций. Проекты на следующий год. Рассмотрение проходят ряд законопроектов на следующий год такие как об увеличении лимитов по доходам и другим показателям для применения ОСН и ПСН, об введении универсального пособия для семей с низкими доходами, о поправках в перечне КБК. Сколько привлекать иностранцев? Установлены квоты на привлечение иностранных работников в 2023 году. Допустимая доля иностранцев, занятых в различных сферах бизнеса, в целом будет такой же, как и в текущем году. При этом определены особые лимиты и условия для разных регионов. Во всех регионах сохраняется запрет на работу иностранцев в розничной торговле вне магазинов, палаток, рынков, вне стационарных торговых объектах и на рынках по продаже лекарств в аптеках. Численность иностранных работников нужно привести в соответствие с установленными ограничениями до 1 января 2023 года. Налоговый прогноз. Продлено действие программы семейной ипотеки. Льготными условиями можно будет воспользоваться, то есть заключить кредитный договор поставки до 6% до 1 июля 2024 года, при рождении ребенка до конца следующего года. Узнать, есть ли организация в реестре аккредитованных, поможет новый сервис от Минцифры. Он размещен на портале Госуслуг. В поисковую строчку достаточно вбить название компании или ее ИНН. На портале также можно получить выписку из реестра. Новый МРОД в Санкт-Петербурге с 1 октября – 23 500 рублей. Показатель подрос на 2 рублей, поэтому питерским работодателям, которые не отказались от присоединения к региональному соглашению, важно проверить соответствие зарплат персонала новому уровню. Зарплата не должна быть ниже. В противном случае это может привести к проблемам не только с трудовой, но и с налоговой инспекцией, а также к ответственности.